А спонсор сегодняшнего видео сервис LF Group, пожалуй лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами при и на текущий момент я нахожусь рядом с великим хранилищем, несмотря на то, что сегодня понедельник, а все потому что моб, с которым мы будем сегодня взаимодействовать, находится именно тут. Сегодня мы поговорим о очках доблести и об очках завоевания. Кто много играет в эту игру, тот, конечно же, уже знает всю эту реализацию. Но все равно советую полностью посмотреть видосик по той причине, что аукционные цены поменялись. И все-таки не стоит забывать о том, то, что можно на текущий момент бесконечно фармить как очки доблести, так и очки завоевания. Начнем, пожалуй, с очков доблести, с повышенной валюты. Нас интересует моб Отул, специалист по обмену. Ему добавили новые предметки за монетки, которые мы получаем с Викли Лута. Но если листануть на вторую страницу, то он также продает сумочки, с загрубевшими шкурами толстыми, с сумрачным шелком и с элитевой рудой. Как я уже сказал ранее, на текущий момент цены поменялись на аукционе. И именно 6 июня 2022 года, именно вот на текущий день, на текущую минуту, выгодно покупать элитевую руду. По той просто-напросто причине, что... 20 шелка стоит 320 голды на ауке, 10 шкур стоит всего лишь 25 голды, а 20 руды — 480 голды. Ну то есть шкуры очень-очень и -очень дешево стоят на текущий момент. Давайте же теперь поднимемся на второй этаж в Орибусе, и там увидим другую реализацию очков доблести. Рядом с распределением полетов, рядом с флаймастером, находится мопчик Аудара. Стоит он уже давненько, думаю многие приметили себе этого мопца. И с недавнего времени Аудара продает сундуки. Сундук с зашифрованным снаряжением. За 500 доблести можно купить сундучок и таким образом переслать на любого персонажа, находящегося на нашей учетной записи. Таким образом, открыв сундучок, мы получим 236-ю вещицу на свой класс и на свой спек. Ну вроде бы да, неплохо и вещицу можно улучшать при условии, если на твинке есть очки доблести, но как-то 236-й гир это прям маловато. По моим личным ощущениям. А вот есть сундучок замечательные зачки завоевания. И открыв его, аналогично на любом персонаже, находящемся на нашей учетной записи, можно получить 249-ю вещицу. Я таким образом уже воина начал одевать. целью того, чтобы мне просто-напросто было попроще ходить на эпик БГ. И что получается? Вот ножки, одна ручка, папочка, плечи. Неку надо поменять. Она до сих пор азеритовая. Ну и надо еще ковенант на воине выбрать. В общем... Дел много нужно делать на войне Так что как-то так Ну а также не стоит забывать о том, то, что завоевания можно потратить и для покупки PvP-шмота на себя Целью того, чтобы эффективнее себя показывать на аренах, на РБГ Для более легкого отбития сезонной награды Не стоит об этом забывать PvP-шмот все-таки полезен Как-то так, думайте сами куда реализовывать Выгодные пути рассказаны всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Также будет макрос на покупку всех этих порций элитевой руды, можете им пользоваться. До скорого!